Всем привет дорогие друзья! С вами как всегда Билыч и сегодня у нас очередная посылочка с магазина Computer Universe. На самом деле очень интересная, но интересная скорее не для меня, а для вас, потому что все ее содержимое мы разыграем на канале. Канал исполняется два года через буквально пару недель, 3 августа, и соответственно сегодня вечером я запилю розыгрыш. А пока давайте вскроем посылочку, ну точнее откроем ее, потому что я ее уже вскрывал, чтобы убедиться, что все в порядке. Вот. Откроем ее, посмотрим, как все доехало, откроем коробки и расскажу немножко о том, что внутри и как долго это все ехало до меня. А вот, а давайте вскрывать. Тут уже я немножко скочек снимал, а вот, чтобы проверить на почте, что все внутри, скажем так. Сверху у нас, как и обычно, куча упаковочной бумаги. Ну и куча, а маленький такой кусочек. И давайте смотреть, что у нас здесь. Здесь у нас вот такой вот корсаровский SSDшник. Формат M2 это MP500. Он идет со скоростями чтения записи 3000 на 2400. 120 гигабайт, то есть под, допустим, систему, очень даже хорошо подойдет. Брал я его со скидкой, чтобы, соответственно, он скажем так, оказался у одного из моих подписчиков, которому повезет в розыгрыше. Вот. Ну, есть здесь, конечно же, и самый лакомый кусочек – это видеокарточка 1060 1060 от фирмы kfa 2 на 6 гигабайт видеопамяти. Многие скажут, что лучше было бы 570, но, к сожалению, 570 сейчас очень сложно найти. А вот 1060 я очень быстро купил, то есть мне написали, что появились карты 1060, я, соответственно, тут же заказал, и мне на следующий день ее выслали. Буквально через две недели она была у меня. Это было еще в то время, когда в Computer Universe был очень большой ажиотаж на видеокарты. При том, что сейчас уже намного лучше. Сейчас уже есть, скажем так, Большой запас у них 10.70, 10.80, 10.60 появились. Вот, Соответственно, все это есть на складе, можно все это заказать. Конечно, еще не такой ассортимент, как был до этого ажиотажа с майнингом, но уже лучше, скажем так, во много раз. Так, не хочет карта лезть, а вот начала потихоньку лазить. Вот она, родимая. Так, давайте смотреть... С той стороны я ее высунул, не стой, не стой. Вот, сверху у нас юзер-гайды и вот такая вот подложечка защитная. Ну и внутри карточка кфа 2 Здесь также в комплекте идет вот такой вот переходничок с двух молексов на 6 пин. Ну, соответственно, если у вас блок питания нету 6 разъема, вам это будет очень полезно. Ну и давайте снимем антистатику и посмотрим, как доехала сама карта. Вот так вот она выглядит. Здесь, конечно, не самый большой и лучший радиатор. Скажем так, маленький, с тепловой трубочкой. Э, насколько я вижу, одной, может быть, двумя. И, соответственно, сверху стоит обычный радиатор э, алюминиевый. Но, в принципе, для данной карточки этого будет достаточно. То есть здесь нету э, излюбленной э, бэкплейты от КФА 2 Хотя она часто ее ставят, Но вот такая вот бюджетная карточка. Хороша тем, что она очень короткая. То есть она влезет почти в большинство э, компьютеров. С этим не будет проблем. Плюс есть разъем с в 2 на 6 пин. То есть почти любой блок питания к ней можно подключить. Вот. Об этом я задумывался, когда, соответственно, выбирал, чтобы такого разыграть. Вот такая вот карточка. Надеюсь, что кого-то она счастливит. Подробнее о том, как будет проходить розыгрыш, я расскажу сегодня вечером. Ничего сложного, я думаю, что все смогут поучаствовать. Данная посылочка доехала до меня буквально за две недели. То есть сейчас проблем с видеокартами меньше, так что можно спокойно заказывать. Правда, ценник все-таки поднялся. Вот. Если вам данное видео понравилось, то жмите лайки. Если не хотите пропустить розыгрыш, то подписывайтесь на канал. Соответственно, нашу группу ВКонтакте, там тоже будут об этом посты. Всем еще раз спасибо за внимание, с вами, как обычно, был Белыч, и удачи вам, друзья!